День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается, Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Мы, конечно, рады были бы на ну, каких-то веселых, позитивных вещах. Стараемся, во всяком случае, такие темы поднимать. Но, тем не менее, есть и э, в нашей вот, жизни такие очень тяжелые, мрачные, о -о опасные страницы, которых нужно просто знать об этих опасностях. И мы периодически встречаемся с э, организацией «Безовест Я сейчас вот, основатель этой организации, Александр Фаминский с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот буквально да, ну, да, несколько, да, да. несколько последних дней были действительно очень насыщены новостями о поисках пятилетней девочки, пропавшей вот в районе Гауи. И, к сожалению, конечно, вот эти поиски закончились с тем, что она была найдена, ее тело было найдено, мы приносим глубочайшие... Соболезнования всем, конечно, родственникам погибшие, но вот эта история каждое лето, конечно, то, что многие дети остаются во время школьных каникул или, ну вот, когда они работают там другие воспитательные учреждения без присмотра, может быть, выезжают куда-то на природу и, ну, происходят такого рода драматические случаи, к сожалению, вот что можно сделать, чтобы такого рода случаев было как можно меньше? Александр, ну, во-первых, пару слов о том, как шли поиски. Я так понимаю, вы столкнулись с неожиданными трудностями? Ну, да, это было так на самом деле, потому что, когда большие поиски людей, всегда появляется большое количество ну, народа, которые... Одни люди хотят искренне помогать искать человека, другие занимаются какими-то пиар-компаниями непонятными, и некоторые вообще не очень не совсем психически здоровые люди есть. То есть, наверное, там, где большое количество скоплений людей, всегда это происходит. Мы с этим столкнулись и сделали очень серьезные выводы, когда искали на поисках Ивана Берладина, угу. поиском которого подключились мы через, наверное, три дня, когда он пропал, нас попросили о помощи реальной, и мы туда поехали искать. И тогда вот мы столкнулись с огромным троллингом в соцсетях, как э, пишут очень много всяких разных комментариев. Э, и вот если взять, допустим, именно как пропажа вот это девочка этой девочкой, да, то есть э, взять ну, этот случай так сначала до конца, то есть э, сначала идет объявление о пропаже человека, ну, кто-то начинает писать, немножко появляется информация, но потом она, как снежный ком, очень быстро-быстро-быстро набирает свои обороты, и уже наши волонтеры-добровольцы, ну, вот в пиковом, в пиковом момент был где-то порядка 200 сообщений приходит э, в день, да, которые надо проанализировать, понять, прочитать, и очень большое количество экстрасенсов э, mm -hmm. пишут. Ну, это вообще, я вот не знаю, мы без вас, вас столько раз об этом говорит уже, и что за вот 12 лет нашей поисковой деятельности ни один экстрасенс нам не помог в поиске человека. Нету вот факта, где он нам указал место, мы приехали и нашли. Все с чьих-то каких-то рассказов, истории. И все равно люди едут, пишут нам, злятся на нас. То есть, ну, вот из серии, вот как вот с этой девочкой... Проверьте то место, там есть очень ясновидящий человек, он нам показал, вы должны это проверить. Мы говорим, извините, мы не поедем. Как так, вы не хотите помочь ребенку. И появляются какие-то другие сочувствующие люди, говорят, ой, ну попробуем проверить. И туда едут, да, тратят огромное количество времени, ресурсов, а результата ноль. И мы тоже на это очень тратим время, на, это, на, на эти публикации. И со временем экстрасенсы, они тоже становятся как бы хитрее, они не пишут сейчас, там типа, вот я знаю, где Эвита находится. Они пишут, она, она находится там на пляже, например. Ну, то есть в он -то не сразу месте. говорит, что он экстрасенс, да, этот человек? А сначала он, он, он, он не говорит, что он дает информацию. Он говорит, она, она в, в Пумпере, в Юрмале э, на пляже. Ну, ты начинаешь с ней переписываться, а где, а кто вы, а почему ну, об этом не сказали, давайте мы свяжемся с полицией. И какие-то такие ответы однозначные, это ну, растягивается по времени. Как будто человек с тобой играет какое-то время, да, там, два часа, может, это. Ты сидишь и не понимаешь, что это, шутка или это серьезно, или, ну, где он видел, дайте телефон. И потом ты понимаешь, что он ясновидящий, и, блин, потерянное время, а мы же эти все комментарии стараемся проанализировать, потому что нам, ну, очень часто человека можно найти, по маленькому какому-то штриху. Кто-то скажет, а вы знаете, я видел там-то и там-то этого человека. И ты туда отправляешь группу, и большой шанс найти этого человека. Даже пускай не живым, но он дал тебе какую-то зацепку, где его можно найти. То есть получается, что а здесь ты... какой-то вот именно информационный шум появляется, который очень... Огромный. Огромный. Не просто информационный шум, но просто шквал. Это море вот этой информации. И с каждыми сутками он увеличивается и усиливается. То есть когда заканчиваются у людей э, ну, физические как бы, инструменты поисков, то появляются вот эти вот диванные эксперты, которые начинают одни просто рассуждать, умничать, другие э, начинают вот эту эзотерику подключать. А я считаю, что лично мое мнение, э, если ты хочешь реально ну, помочь, то надо приехать и с координацией с полицией, как вот полиция сделала объявление, совместно разделяя квадрат на квадрат и прочувствовать эту территорию. И не приходить в шортах и, и в тапочках-сланцах на поиски, если ты собрался идти в лес, и, ну, или ночью, и днем, а приходить, соответственно, одеться для этого. Потому ну, что сейчас давайте... люди приходят с фонариком от телефона, угу. я говорю, фонарик есть? Да, есть, показывает телефон. Ну, это понятно, да, это не фонарик, можно сказать. Александр, давайте да. уточним. Если кто-то хочет действительно помочь добровольно прийти, участвовать в поисках, что нужно иметь с собой, чем экипированным и как одетым? Что взять с собой, в конце концов? Ну, надо одеваться по погоде, конечно. То есть, есть, что вот вот, вот, Сейчас мы возьмем сейчас вот это, все равно должно быть э, тело закрыто максимально. То есть брюки длинные, носки заправленные, э, в брюки, чтобы клещи не попадали. Литр, полтора или лучше литра воды с собой возьмите. Голова закрыта, одежда, чтобы не было никаких открытых участков тела. То есть попшикаться от комаров, хотя мы и сами обрабатываем, у нас много всяких средств, ну просто посторонних добровольцев обрабатываем. Люди приходят, мы их всех обрабатываем, прежде чем пускать лес. Потому что в этом году на самом деле очень много клещей, у нас вот люди... Вот, Последнего поиска пришли, вот человек снял с себя 12 клещей Ужас. сразу же. Но этот год ну, какой-то рекордный, клещей. да. Да, их очень много клещей реальных. То есть, ну. И еще есть такая проблема с частью добровольцев, это которые приходят, они не понимают, как ходить вообще в лесу и что, и что делать. То есть он заходит в лес, и ты понимаешь, что сейчас ты его сам потеряешь, и его будешь искать. Угу. То есть если человек вообще не готов, но он эмоционально очень включился в это несчастье, в это горе, то пускай лучше он дома сидит, чем мы за ним будем ходить. И очень много выпивших людей в состоянии алкогольного опьянения. С ними тоже невозможно контролировать их. Ты ему говоришь, держи дистанцию 2 метра. Он говорит, я понял, и пошел куда-то, как торпеда, влез куда-то и скрылся. И невозможно с такими людьми работать. Хочется сказать очень спасибо, большое спасибо, что люди тем, кто реально отзывается, кто делится постами, кто пишет, кто пишет хорошие, здоровые идеи, там посмотреть там-то и там-то, где камеры есть. На самом деле, вот я вам скажу так: что вот с поисков Ивана Берладина это такое страшное несчастье. Но люди тогда с того момента, как -то начали понимать, что пропадают дети, ну, что это, это, это несчастье очень близко, то есть она может завтра-завтра произойти, сегодня уже с кем-то ну, из близких. И они начали включаться и сопереживать, и дают информацию, и присылают, и сами участвуют. И реально есть люди, приезжают вообще супер такие, экипированные, пошел в лес. Ему не надо ничего объяснять, Он просто показал зону, ну, вот, район, где искать. Вот мы подключаем к нашей аппликации, чем бы вот то наша аппликация, которую нам Чилила сделала она эффективна тем, что все поиски мы видим на одной карте. То есть, вот вы пришли на поиски, говорите, я хочу искать. Мы вас подключаем к нашей аппликации, с этого момента ваш трек записывается на общей карте всех поисковых поисков, все миссий. Mm -hmm. Каждый человек отметился, где он прошел. Мы знаем, где есть белые пятна, где эти лысые места. Мы можем эти места проверять. Также вот как по этой девочке, то есть, мы полиция, ну, работала э, ну, нормально, но в мы взяли на себя договор с полиция взяли на себя вот участок они нам дали и мы его проверяли этот участок александр и... да а скажите, пожалуйста, вот в поиске детей там ведь э, есть, ну очевидно есть вот, отработка каких-то версий, что могло послужить причиной. То есть это может быть похищение ребенка, это может быть, э, когда ребенок сам куда-то ушел, и это может быть просто, ну вот несчастный случай, когда ну, ребенка там унесло течение или что-то еще. То есть ну, в одном случае это природа стихии, в другом случае это, ну, сознательная воля ребенка, в третьем случае это воля какого-то ну Мышленника. В зависимости вот от этих версий, меняется ли э, поиск э, ребенка, в локации, как, как это вот, ну, то есть, вот вам дают нам, ну, говорят, вот сейчас главная версия такая, или вы ищете вне зависимости от принятой полицией версии? Нет, мы всегда сотрудничаем очень тесно с полицией, и, ну, при пропаже человека всегда появляется очень много алгоритмов. То есть я думаю, что рассматриваются все похищение, утонула в лесу. Ну, вот по этому случаю, например, я думаю, и во все сразу стороны это надо, надо проводить работу. И также вот мы сейчас использовали наше изобретение башню спасения. Это очень эффективное такое, ну, я считаю, что устройство. Расскажите. Грубо говоря. Да, сейчас расскажу. Это, такая, грубо говоря, рупор, э, который, ну, как, такое, как динамики очень мощные, которые ставятся, и э, он зовет голосом матери. На тот случае, что если ребенок, ну, что-то его испугало, или он прячется, или... Эта система вообще была, ну, нами сделана для... с голосом, она была сделана для того, чтобы поиск детей аутистов, с аутистическим спектром, да, то есть они могут спрятаться и сидеть где-то, и на, ну, на, на, когда их просто ищешь и кричишь, он не выйдет. А если на голос матери, он 90% выйдет. И, конечно, такое ну, впечатление очень удручающее, на самом деле, когда, знаете, в тишине вот мама кричит, назовет дочку свою и... И так, так это очень тяжело слышно. И ты думаешь, вот она есть там в лесу или нет. Но когда вот наша группа закончила поиск, мы уже там, там точно знали, что в том районе вот 99% ее нету, Потому что мы используем очень серьезные тепловизоры ручные, которые как на телевизоре все видно. Не, не монокуляры, а именно у тебя в руках такая с экраном ты ходишь и сразу очень видно большое расстояние. То есть люди подготовленные у нас уже очень четко все знают. И тепловизоры, люди, башни спасения, звуки. То есть мы этот район очень четко зачистили. То есть, ну то есть Все видимые такие места мы проверили. Осталось, оставалась вода. Но вода... Э, э, и, так как движение воды там очень сложное, большое течение, очень много палок э, под воду. Вот в УГД сразу спросили, как там, они вот uh -huh. в первые дни, там, когда ныряли, они говорят, ну там и течение, и эти, очень много поваленных деревьев под водой. То есть э, а тело, она может и зацепиться, оно может унести. У нас было в Литве, мы искали ребенка двух, двух лет, он утонул. А его унесло, по-моему, за сутки на, на 29 километров. Очень далеко. То есть э, ну, прямо как летит, как. А ну, может в то же время зацепиться где-то. И что вот я по себе отметил, вот, стоишь в воде, вот там, хотя вода была низкая вот, на гавье, да, где вот Эвита пропала, но стоишь и тебя прямо сносит течение. Угу. То есть, ну, такое обманчивое ощущение. Я думаю, что вот это наверное, и произошло. Ты заходишь, вроде мелко, да, но ты не чувствуешь этой энергии воды, как она тебя ну, тянет. Да, и думаю, что вот этот, наверное, скорее всего, сыграл свою роковую роль. Гауи вообще, -то, конечно, коварная река, и об этом сегодня даже параллель нашему эфиру на ТВ-3 в программе «900 секунд» как раз руководитель ГПСС Оскар Саболин что же сказал, что, ну, вашими же словами, и про поваленные деревья, и про зигзаги, и про течение, что это очень сложная река, которая затрудняет спасательные поисковые работы. А, а также прозвучало, спасатель не может быть прикреплен каждому человеку на пляже, поэтому важно соблюдать меры безопасности во время отдыха. У воды. И здесь хотелось бы перейти, не касаясь конкретного случая, ни в коем разе, никого не обвиняя, ни намекая ни на что. Возьмем вообще ситуацию. Ответственность родителей, подготовленность. Впереди еще два слишком месяца. месяца лета. На что обращать внимание? Какие выводы, вот, например, вы из своей работы сделали, как себя ведут родители, какие основные ошибки? чтобы не дай бог вот, трагедии не повторить. ну видите мы больше такие как бы ну, наверное это, эти советы должны давать на ну, вгдн больше они наверное мы больше как практики люди которые как разыскники мы как бы у нас большой опыт искать человека который уже пропал а как про для профилактики, наверное, лучше это в ВГД. Ну, конечно, смотреть, наверное. Ну, ну такие, наверное, глобальные наверное, советы мог бы дать лучше в ВГД, наверное. А у а нас вот... был представитель ГПСС и уже давал советы. Хорошо, а в таком случае давайте поговорим о вашей школе. В прошлый раз, когда мы встречались в эфире, вы рассказывали о школе, ну, не знаю, там, выживание, что ли, для детей и подростков. Как занятия, сколько детей, как обучение идет успешно? Ну, у нас, вы говорите про проект юниор, наверное, да? да? да. Детский, детский проект юниор. Сейчас вот на лето мы приостановили эту деятельность, потому что, ну, у нас есть свои работы, которые надо было, и лето. Многие дети разъехались по каким-то лагерям, по каким-то мероприятиям, и мы оставили это на сентябрь. А в этой школе, да, мы обучаем э, простым каким-то, ну, я считаю, нужным, необходимым дисциплинам, которые дети ну, сталкиваются. Это как э, использование спасательных жилетов, как ориентироваться в лесу, э, как... Э, Развести огонь. Ну, какие-то простые. Как э, управлять дроном, как э, управлять лодкой. То есть, э, как управлять, э, как защищаться. Вот э, был интересный курс. Мы купили специально тренинговые баллончики, как защищаться. Э, то есть, они это как баллончики, как слезоточивого газа, но они для тренингов сделаны. То есть, там нет газа, там просто вода. Как mm -hmm. ими пользоваться, как их использовать и как... Э, как, чтобы человек мог попробовать. Потому что на самом деле, вот мы когда сталкиваемся с животными, да, сейчас особенно активизировались уже медведи, и мы тоже серьезно об этом думали, как вот как Безвест. У нас есть специальные баллоны мощные для защиты от медведей, потому что медведь это очень опасное животное, которое в лесу будет, и надо уметь знать, как этим пользоваться. Мы проводим курсы для своих постоянных волонтеров, и в принципе, все те курсы, которые мы проводим для постоянных волонтеров, мы и, и ну, проводим их и в этой детско-подростковом юниоре. Ну, вот в таком это. случае, имеет смысл будет ближе к новому сезону этой школы еще раз поговорить, потому что это, безусловно, важные и полезные знания и навыки. У нас время в эфире заканчивается. Александр Фоминский, руководитель организации Безвест был с нами на связи. Огромное спасибо еще раз спасибо вам, вам за вашу работу. Спасибо всего доброго. До У нас пауза в эфире. До свидания. Радио Болткома.